Наливаешь Вливаем ты что-то, взрыв, химическая реакция, explosion, взрыв, и потом что? Это дальше поцепная реакция, в течение которой что-то происходит. Нет? Не, ну хорошо, нам надо вокруг этого взрыва... Как-как-как? Катализатор. Катализатор.